Итак, всем привет, меня зовут Никита Герасимов, я руководитель школы трейдеров TNT School, и сегодня мы с вами пройдем занятие номер 0, которое входит в пакет «Подготовительный этап». Сегодня мы с вами обсудим торгово-аналитическую платформу АТАС, разберемся, как с ней работать, настроим и сохраним торговые шаблоны. Почему именно терминал ТАСС? Во-первых, цена-качество, во-вторых, поддержка, ну и в-третьих, те типы графиков, те типы индикаторов, которые построены не на каких-нибудь там средних скользящих и плывающих алгоритмах, они а непосредственно информацию берут с ленты принтов, информацию берут со стакана. Ты можешь увидеть, когда заходит реальный покупатель, либо реальный продавец, когда подключается уже маркетмейкер, когда разводится толпу дельта, тиковые графики и прочее, прочее, прочее, прочее. Все это есть, именно поэтому мы на ней и остановились. То есть сегодня мы с вами ее настраиваем, познакомимся с кластерным графиком или футпринт, след от ноги. И в принципе посмотрим, какие возможности есть у данной платформы. Заходим на сайт ATAS что у нас есть, да, то есть здесь можно попробовать платформу бесплатно, она дается в полном функциональном режиме на 2 недели, в принципе вы эти две недели можете просто знакомиться, либо вы можете уже торговать, зарабатывать деньги, в принципе не принципиально, но абсолютно все функции будут вам доступны, то есть нажимаете кнопку попробовать, вводите имя, вводите свою электронную почту, вводите номер телефона и отправляете, вот в принципе и все, а, непосредственно по сайту здесь в принципе куча полезностей есть тезисных то есть все можно изучить, посмотреть а отдельно становимся на, на помощи на центре поддержки то есть, здесь я выдам вам первое домашнее задание то есть это нужно будет изучить. в первую очередь здесь идет информация о том какую кнопку нажать и что из этого получится. Да? поэтому чтобы работать в платформе, чтобы торговать в платформе вы ее должны наизусть знать. То есть, не должно возникать вопроса, а как же поставить линию. Mm -hmm. Поэтому, в первую очередь, мы начнем непосредственно с этого. Итак, терминал скачали, и давайте запустим его. Так, вот у нас <coughs> появилось входящее окно. Что здесь у нас? Здесь у нас ваш логин в виде почты, пароль. Дальше у нас идет, можно выбрать сервер, любой из серверов. А, так... Тут у нас рабочее пространство, но мы его загружать не будем. По поводу рабочих пространств. Удобная штука, то есть вы, допустим, настроили рабочее пространство под какой-то инструмент, либо под непосредственную задачу, анализ рынка, скальпинг, позиционная торговля, да без разницы. То есть вы можете... По расстановке графиков, по их расцветке, по шаблонам. То Все это сохраняется именно рабочее пространство. И самое главное, рабочее пространство можно выгрузить файлы, поделиться со своими коллегами. К этому мы еще вернемся чуть позже. Итак, загружаем. В принципе, я рекомендую выбирать сервер либо E1, либо G1, O1 обычно для демок. Вкладка логи. Здесь сейчас у нас будут подгружаться счета. Начнем непосредственно с помощи. Новость о платформе. Достаточно часто выходят обновления, поэтому, чтобы не пропустить все, все возможности, чтобы знать все фишечные фишечки, нажимаем сюда, и мы попадаем на обновление АТАС. Да? То есть, мы можем посмотреть, что было добавлено в последнем обновлении. Ну, вот, в принципе, здесь все и рассказано, показано, со скриншотами. Очень удобно. Дальше. Поддержка. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать либо в Skype Order Flow Trading, либо непосредственно в поддержку через сайт. И ваш вопрос достаточно быстро решится. Информация о лицензиях показана. До какого действует лицензия, то есть лайф-лицензия. У меня она до 14 августа, скоро надо будет продлевать. Если демо, то у вас будет демо, и здесь будет написано, что ну, вот, как раз-таки эти две недели... По факту есть месячная лицензия, квартал, полгода, год. И непосредственно также вы можете приобрести пожизненную лицензию. Так, идем дальше. Здесь о программе, но здесь всякая ерунда. Ничего интересного нету. Настройки. Мы с вами заходим. В принципе, можете поменять язык, стиль, непринципиально. Самое главное, мы смещаем время. То есть, для отображения для правильного отображения объемов, для правильного отображения индикаторов, которые строятся на горизонтальных объемах, нам необходимо сделать смещение времени. Mm -hmm. Летом мы делаем смещение плюс 3 часа московское киевское время, зимой непосредственно плюс 2 часа зимнее киевское время. То есть везде плюс 3 часа поставили, нажали применить и ок. То есть ваше... Э э э э э э Ваша торговая сессия будет открываться непосредственно в час ночи по Москве, по Киеву и отсюда и будет закрываться обычно где-то в 23 часа. Ну, это касательно в первую очередь биржи Чикагской биржи CMA. Дальше. Смещение времени настроили. Горячий клавиш. В принципе, что у нас тут? По.. По выбору вы можете настроить горячие клавиши, тогда по нажатию к, к любой кнопке вы можете заходить в рынок, либо выходить. Мое мнение это слишком опрометчиво, если вы не скальпер. Я рекомендую использовать старый добрый правый нажатие мышки, и непосредственно уже вот так выставляться. Но как стоп-кран, как ручник, я рекомендую добавить кнопку Q на закрытие позиций. А, то есть у вас обычно всегда левая рука лежит, примеру в этом же диапазоне Поэтому если что-то, какой-то ахтунг будет происходить То быстрее нажать кнопку Q, нежели тянуться до закрытия позиции Иной раз в доли секунды могут сэкономить вам сотни, а то и тысячи долларов В зависимости от контракта Так, активация торговли с графики оставляем без изменений Здесь Q поставили, все, сохранили Чатинг в принципе, здесь практически все уже до нас настроено. Ничего добавлять не нужно, кроме последних четырех позиций. То есть, Что у нас тут? Здесь у нас вертикальный диапазон, горизонтальный диапазон, канал и горизонтальный луч. Кнопочка 1 над, над кнопкой Q, кнопка 2, горизонтальный луч, кнопка 3 и канал F4. Все, в принципе, мы настроили Ребята, которые торгуют э, стаканом, в принципе, можно его на настроить, но мы не из таких. Все, нажимаем «Ок». Дальше, по настройкам. Наше любимое рабочее пространство, которое, как я уже сказал, можно сохранить, загрузить, сохранить файл, загрузить из файла. То есть вы можете делиться со своими знакомыми, и наоборот, э, отправлять, э, получать от них и загружать их рабочее пространство. Что у нас здесь? В принципе, вся эта информация дублируется вот этими кнопками, кроме вот, этой, вот этих двух. Новости и альдерцы Новости не шибко интересно, а вот альерты – это вещь прикольная. То есть, когда вы выставляете какой-то альерт на графике, а у вас их может быть сотни, может быть десятки, вы можете запутаться. Поэтому эта табличка покажет, по какому инструменту сработал звуковой сигнал, и вы быстренько сможете его включить. То есть, показывает инструмент, время срабатывания, и непосредственно сообщения, зачастую даже цену показывает. Чат. Нажимаем чат. Допустим, откроем, ну пусть будет нефть. Итак, график у нас загрузился. И что мы видим? В принципе, ничем не отличается стандартный график. Здесь пока горизонтальный объем уберем. Смотрите, самое главное на графике это непосредственно цена. Поэтому нужно избавляться от всего безобразия. В первую очередь нажимаем вот сюда CRP настройки либо Ctrl-S. В первую очередь мы убираем вертикальную и горизонтальную сетку, она никакой пользы не несет, поэтому без жалости с ней расправляемся. Дальше, по поводу зеленого и красного, это самый тупой цвет, который в принципе можно для сочетания, он достаточно агрессивен, и мозг ваш устанет уже, наверное, минут через ну, 60-120, ну, грубо говоря, час-два часа и все, и у вас уже мозг перестает нормально воспринимать информацию. Поэтому я рекомендую брать более нейтральные цвета. Deep Sky Blue как повышающие свечки. Dark Orange понижающие. И непосредственно к границе свечей мы выбираем черным. То есть изначально у нас стоит вот такая серая. Более контрастный выбираем цвет. В конечном итоге вот такой расклад. Он более нейтрален. Плюс это наши корпоративные цвета. И за счет этого как минимум процентов на 30 мы свою работоспособность можем повысить. И это в принципе здорово. Идем дальше. Что можно настроить? Мы можем, в принципе, настроить фон. То есть сделать его любого цвета, либо даже прозрачным. В принципе, если вы просто анализируете график белого достаточно. Если вы, как скальпер, я рекомендую делать серые оттенки либо прозрачные, они меньше напрягают глаза. Так, что нам еще нужно изменить? Вот эта линия, в принципе, она важна, возможно, но э, на каких-нибудь второстепенных ролях. Поэтому нажимаем «Цвет», вот, «Цвет разделите линий», нажимаем «Цвет», «Advanced», чтобы непосредственно настроить самостоятельно расцветку. И набираем, допустим, 30. И нажимаем сюда. То есть мы до сих пор видим, где у нас заканчивается день, но он нас не отвлекает от цены. Нет, в принципе, здорово. Так, что у нас еще есть? Цвет перекрестия мышки. То есть можно его сделать вот такой жирный либо цвет поменять а что у нас еще цвет это у нас вот здесь это дата открытие high low закрытие свечи объем то есть покажет свечи эта информация выдается в принципе считаю что нормально нейтрально поэтому ничего двигать не нужно так цвет надписи в индикаторах black ладно пусть будет ценовая линия на весь график но Кому-то надо, кому-то нет. В принципе, на свое усмотрение. Дальше, что у нас? Цвет текущей цены. То же самое, да? То есть, можно поменять ширину, цвет. На самом деле, в отличие от многих <coughs> торговых платформ, АТАС настраивается очень гибко под ваши задачи. Так, что у нас здесь есть? Отображать вертикаты это не надо, не надо, не надо. Так по осям. Опять же таки, если вы поменяли цвет, допустим, на какой-нибудь прозрачный, то что вы можете сделать? Да? То есть, чтобы совсем все было красиво, вы можете вот так вот поменять. Более того, допустим, цвет текущей цены вы можете сделать красным, чтобы выделялось. И, предположим, цвет на осях можете также поменять. Ну, в принципе, настроить как хотите. Так, давайте вернем обратно белый цвет. Все, окей. <coughs> так, граница свечей, это мы все с вами настроили. Остальные параметры. Здесь особо ничего интересного нету, поэтому можно благополучно пропустить. Цвет повышающихся бару, смотрите. Если вы скальпируете и торгуете в принципе бары, чтобы максимально много информации умещалось на графике, я рекомендую точно такие же цветовые решения поставить. Будет очень удобно. Так, возвращаем свечи. Что у нас здесь? Давайте сразу настроим непосредственно вот эту вещь. Эта вещь назовется по горизонтальным объемам, либо гистограммой. Давайте месяц поставим. Вот, а для чего она нужна? Так, сейчас давайте уберем, чтобы не мешалось. Вот, то есть вещь показывает в принципе, распределение интереса по ценам. Вот, вещь крайне полезная, но опять же таки, изначально она идет у нас вот такого цвета. Достаточно сильно на себя берет акцент, поэтому, знаете, мы сменим на более нейтральный цвет. Допустим, давайте 100 поставим. Вот, все, она уже более прозрачная. Что у нас выделяется? У нас выделяется под это самый поторгованный ценовой уровень, непосредственно Valo, Aria, и непосредственно VALU, ARIA, и хай. То есть это 70% ценового диапазона, в котором был проторгован максимальный объем. Точнее, по-другому даже. Если взять все, все всю ценовую, весь ценовой диапазон, в котором э, за этот месяц цена у нас находилась, то 70% объемов именно в этом пространстве было проторговано. Зачастую есть закономерство, что от этих голубых границ, синих границ, цена у нас отскакивает. Но, ну, в принципе, да, есть определенное подтверждение. Все, больше здесь ничего интересного нету. В принципе, переходим на кластеры. И здесь у нас идет как раз-таки интерес, то есть, почему люди и выбирают непосредственно АТАСК. Ну, во-первых, да, то есть, можно вот график двигать, это реально очень удобно. В том же трейдере, когда я торгал, такого не было. Сейчас не знаю как. Так, что у нас здесь? Выбираем BDASK, и что мы с вами видим? Мы с вами видим... Ребят, рыночные покупки, аски и рыночные продажи, биды. Аски у нас справа, биды слева. То есть, по факту, используя эту информацию, давайте 5-минутный график какой-нибудь загрузим, маловато, 15-минутный, используя эту информацию, можно видеть, где заходит реальный продавец, где реальный покупатель, и использовать это себе во благо. Смотрите, что нужно по изменить. Первое цвет, да, то есть делаем цветов э, green да, то есть более темным, чтобы не было такого кислотного цвета убираем автоматический подбор размера и ставим размер 8 то есть это больше достаточно и не будет вот такого безобразия вам скакать оно того не стоит так, окей, с этим закончили дальше, пропорция градиента это вещь крайне полезная поэтому ставим пропорцию по всем барам, то есть смотрите чтобы понимать, что такое пропорция. То есть она делается э, по факту э, цветовой фильтр. И чем больше дельта, чем больше биды и аски, тем выше ее нужно выкручивать. Да? То есть мы убираем цветовой шум и видим только важное для нас значение. Есть, к примеру, биды <coughs> это по факту, здесь ну, провести аналогию, такая своеобразная механическая коробка, а дельта это разница аске минус бит который показывает в принципе разницу между рыночными покупками и рыночными продажами это уже такая коробка автоматическая, которая уже показывает тебе итоговое значение ты благодаря нему можешь в принципе информацию воспринимать либо например можно выбрать объемы то есть это те ребят, которые торгуют объем тоже вещь полезна особенно на нефти мы видим что вот, допустим в этом баре у нас основные объемы были распределены вот здесь есть, что зачастую это значит? Это значит, что здесь были основные стопы. Здесь было закрытие позиции. В принципе, вот эта коррекция нам как раз-таки показывает, что вот здесь было частично закрытие позиции. Плюс... Ну, немножко вперед забежим. Плюс вот у нас зеленый уровень есть. Он показывает, что дальше не пускали цену, защищали. Вот, то есть, это тоже неспроста. И это все, в принципе, видно. Вот эти важные уровни, от которых можно торговать, скальпировать, тоже есть. Так, по настройкам в принципе все. У нас остается еще параметры торговли. Я рекомендую сделать отступ 45 и 45, чтобы лимитка далеко не уходила куда-то в бок и непосредственно сделать режим одного клика. То есть, для чего это делается? То есть если в режим одного клика убрать, то у вас всегда будет всплывать вот такое окно. Вы уверены, что хотите открыть позицию? Да? Если вы галочку ставим, то непосредственно. Сразу... С учетом того, что сегодня суббота, поставить ордер нельзя, но тем не менее, да, то есть за счет этого определенная скорость торговли достигается. Так, по настройкам это все. Смотрите, вы настроили график, вы молодец. Что вы делаете дальше? Нажимаете шаблон, нажимаете, допустим, нефть, нажимаете сохранить. Окей. Okay. То есть вы этот шаблон можете использовать исключительно по нефти. Если какой-то универсальный шаблон, вы его можете назвать по-другому. Допустим, по умолчанию, нажать по умолчанию. И всегда будет загружаться вот именно этот шаблон. Предположим, если вы хотите не нефть удалить, нажимаете просто удалить, да и в принципе, да и все. Настроили вы цветовое решение, все замечательно, хотите поменять инструмент. Для этого не нужно выходить обратно в АТАС, что-то менять. Просто нажимаете вот сюда менеджер инструментов и выбираете ну допустим газ и вот вам в принципе газ загружается по поводу менеджеров инструментов что хочу сказать здесь как вы видите у меня избранные инструменты есть также и в принципе остальные агрофичи акции энерги, э, энергофичи э, что это у нас с этим? индексы да ага, интересно так форекс фичи гособлигации, бонды, металлы, Московская биржа, Nasdaq, Нью-йоркская биржа. Обращаю ваше внимание, да, то есть смотрите, вот допустим фьючерс австралийского доллара. Самая верхняя это у нас континус, склейка. Я ее рекомендую использовать всегда. То есть кто не знает либо раз в квартал, либо раз в месяц, в зависимости от инструмента происходит экспирация То есть фичерсный контракт меняется на новый и непосредственно происходит определенный разрыв цены Но и суть какая? На старом объемы старые То есть если вы торгуете, допустим, вот сейчас май или что у нас там сейчас, июль и вы открываете майский непосредственно контракт, вы будете видеть, во-первых, кучу разрывов, и еще не будете видеть объем. То есть их там практически не будет. В связи с чем, я рекомендую использовать клейку, с, благодаря ней все объемы сохраняются, все дельты сохраняются. Вот, и в принципе можно спокойно торговать. Нужно что-то добавить, нажимаете добавить выразбранное. Из избранного, сходить ходить что-то убрать, либо поменять местами, вот в принципе кнопки есть. Давайте вернемся обратно на нефть. Окей, по м, типам графиков, да, то есть стандартный минутный график, допустим, недельный или дневной график. То есть это все стандартно, это вы видели практически в каждом торговом терминале. Но, смотрите, у нас есть секундный график, то есть здесь вы можете добавить, ну, допустим, смотрите, да, то есть здесь вы можете добавить, Добавить абсолютно любое значение. Вы можете добавить секундный график, 5-10 секундный. Все, что вам нужно. Можете даже 4-минутный график, то есть без разницы. То есть любое значение можете добавлять. Плюс, есть тиковый график. Данный график строится за счет прохождения цены определенного количества тиков. Скальпер обычно любит. То есть, предположим, если вы загрузите этот график, у вас свеча будет формироваться не по времени, да, то есть э, не потому что прошло 5 минут и свеча закрылась, а непосредственно для построения свечи необходимо, чтобы свеча прошла 144 тика, точнее цена. Вверх один, вниз один, и вот так 144 тика прошло, свеча закрылась, открылась новая. Э, то же самое волем, да, то есть э, чтобы свеча закрылась, необходимо, чтобы прошло, ну, предположим, 500 контрактов. 500 контрактов в покупку и в продажу прошло, все, свеча закрылась, открылась новая. То же самое по дельте мы используем range xv графики вещь э, очень удобная а вот допустим ну, давайте 4 range x4 загрузим вот такая вещь то есть она позволяет э, непосредственно убрать весь ценовой шум бара свечи формируется исключительно по движению ну и плюс и дополнительный тут вот есть алгоритм и непосредственно а, прекрасно видно как уровень поддержки сопротивления вид, виден флэт в виде вот этих вот пирамидок Вот плюс а, очень удобно качественно торговать то есть зачастую можно зайти в сделку в тютюку вот но опять же таки при а, высоковолатильном рынке когда у нас свеча рисуется примерно вот так да? А, и вы видите, в принципе, один вход, один выход, на RANGE графиков зачастую можно увидеть 3, 4, 5 и более входов. Простой пример. Сейчас покажу, загружу. А вот и непосредственно RANGE.XV. Данный файл я прикреплю в виде документа к данному видео, и, в принципе, с ним сможете ознакомиться. Так, давайте, давайте. А вот, 5-минутный график, это у нас S&P 500. Обратите внимание на цвет, то есть каждый важный элемент я выделил своим цветом: flat, flat, импульс, коррекция, опять flat. И смотрите разницу, да? То есть как выглядит на пятиминутном графике и как выглядит а, непосредственно график на рынке XV 4 То есть flat мы особо его и не видим, вот это импульсное пятиминутное движение, то есть опять-таки те те прямоугольники которые вы видите они сопоставляются по времени то есть вот, вот это вот движение импульсное вниз вот оно то есть оно по ценам и по времени полностью идентична. и посредственно смотрите сколько было торговых входов да? то есть раз два три четыре пять шесть семь восемь да, их штук наверное 15 тут ну и если взять даже основные то тут примерно где-то по 10 тысяч прибыли будет двумя контрактами вот на пятиминутном графике еще раз как показываю сколько у нас тут Ну в принципе здесь можно было зайти да то есть прокатиться на этом движении но ну, и особо то и все да, то есть если где-то потом здесь искать вот поэтому очень и очень конкурентно способный график вот самое главное в наше время получить конкурентное преимущество перед коллегами тогда вы будете впереди так в принципе, смотрите, все графики, которые вам не нужны, вы можете нажать удалить, и они исчезнут, и будет такое же аккуратное окно, как у меня, иначе оно будет где-нибудь вот здесь заканчиваться. Также по этим галкам. Смотрите, количество дней количе и конечная дата. Что это значит? Конечная дата. Вы можете загрузить любой день, ну, допустим, не знаю, там 1 мая 2017 года. Количество дней, допустим, один день. Загружаем. И вот мы видим не особо волатильный график на 1 мая и даже мы видим беды и аске то есть благодаря склейке мы видим абсолютно все контракты какие проходили более года назад это очень удобно хотим вернуться нажимаем по умолчанию применить и возвращаемся смотрите опять же таки то есть когда вы находитесь на футпринте в классном графике вы спокойно все вот так можете двигать нажимаете автомасштаб то есть график автоматически подстраивается. То есть, как вы видите, размер свечи меняется. Да? Хотите автомасштаб выключить, то есть уже двигать нельзя, то только вправо-влево. Вот так, потянули. Все. Вот здесь кнопка F появилась. И можно опять двигать как угодно. Есть, то есть, в принципе, по ширине. Да? То есть, вот у нас можно не ширину, менять высоту, либо клавиша контур колесика. Крутим в разные стороны. Либо Shift и колесико. И крутим также в разные стороны. Ладно, пусть будет автомасштаб. Нажимаем стрелочку вот сюда, и все. То есть у нас полностью график подстроился. Что еще? То есть, что у нас есть полезного? Так. Здесь мы разобрались. Опять же, таки, бары для скальперов. Здесь у нас свечи. Прозрачный график это в первую очередь для тех, кому нужен видеть точечный фильтр по цене редко кем используется линейный график обычно выбирают фондовики, кто акции торгует кластеры, но мы их уже с вами разобрали и непосредственно профиль рынка то есть что это такое, по каждой свечке вы видите распределение объемов но в принципе вещи тоже полезны, но кластеры как-то милее опять же, как только вы переходите на Footprint, у вас появляется вот такое окошко, Volume. Что -то логично это у нас объемы да, то есть можно сделать как а, с градиентом так непосредственно волем плюс а, гистограмма вот опять же таки кому как нравится я больше люблю либо графика бедаска либо дельта Окей, okay, здесь мы в принципе оставим без изменений дальше у нас а, гистограмма на да, то есть опять же таки вот у нас гистограмма наша это у нас как я говорил горизонтальный объем то есть те те беды и аски в сумме которые проходили под по ценам здесь можно объемы трейды сделать беды аски, дельта в принципе да опять же таки на усмотрение но обычно используется объем по настройкам сегодняшний день предыдущий день, неделя, предыдущая неделя месяц, предыдущий месяц и непосредственно контракт. То есть, опять-таки, все зависит от того, что вы используете. Но если судить, допустим, по той же нефти, явно у нас набирает объем, и, видимо, скоро мы можем пойти вниз. Ну ладно, сейчас не об этом. По рисованию. Да, то есть, вот у нас находится рисовалка, либо правой кнопкой рисование то есть, все дублируется. Ну, обычно превыше, вот здесь. Трендовая линия. То есть изначально она у вас вот такая, ни о чем да ее даже практически не видно. То есть нажимаем левой кнопкой, выделяем, правой кнопкой заходим в настройки, что она позволяет сделать. Да? То есть ну, допустим, сделаем конец в виде стрелки, ширина 2, черным. то есть она должна быть контрастна, чтобы ее было видно. И давайте сделаем стиль Dash, да? то есть тире. Нажали по умолчанию обязательно. То есть, если вы хотите, чтобы вот такая настройка осталась, в следующий раз, когда вы нажали кнопку F2, чтобы она осталась, непосредственно по умолчанию надо нажимать. Так, для чего используется F2? В первую очередь для аналитики. То есть, когда вы себе прорабатываете возможный вариант движения цены, ну, нет, ну, и, ну и вот таким образом отмечаете. Либо, то есть, вы отмечаете таким образом какие-то стопы, но обычно неудобно, потому что она взад вперед гуляет, с трендовой линии можно, в принципе, и тренд, опять-таки, ну, как-нибудь вот так. Вот. В принципе, можно все, что угодно делать. Я в первую очередь, использую для анализа рынка, для построения возможного движения цены. Горизонтальная линия, в принципе, вещь то же самое, только уходит в бесконечность влево, в бесконечность вправо и ровно горизонтально. да, То есть, ее можно только передвинуть по вертикальной оси. Опять же таки, если зажать контур и потянуть, то мы, как мы увидим, можем скопировать абсолютно параллельные прямые. То же самое с трендовой линией. То есть можно этот фокус сделать бесконечное количество раз. Вот, из плюшек, смотрите, когда вы, предположим, на часовом графике, давайте включим часовой график, предположим, нужно добавить часовой график. Окей. Okay. Нажимаем правой кнопкой мыши, клонировать окно. У нас загружается новое окно с абсолютно всеми настройками. Загружаем, допустим, четырехчасовой график. будет он. То есть, что мы видим? Мы видим примерно такую ситуацию. но ну, хорошо. И видим, что, ну, предположим, где-нибудь здесь цена может скорректироваться. Хорошо. Вот. Куда цена может пойти? Ну, пусть будет вот сюда. Что мы делаем? Мы нажимаем либо скопировать все, либо горячими клавишами Shift-C. Загружаем другой график, непосредственно Range и копируем. И вот у нас, согласно ценам, мы видим, что куда цена может сходить. Поэтому вы спокойно можете делать анализ рынка на, допустим, 4-х графике, потом все скопировать, все, что нужно. То есть, либо все скопировать, либо конкретно какой-то ценовой уровень, либо какой-то графический элемент, и перенести его на другой график. Окей, okay, удаляем. И непосредственно, непосредственно это мы тоже удаляем, оно не нужно. Так, что мы еще здесь? Как, э, вертикальная линия. Раньше мы, в принципе, использовали кнопку 7. То есть сейчас в ней, кнопка F7 точнее, пользы нету. Сейчас мы настроили с вами горизонтальный диапазон. Вертикальный точнее. Более удобная вещь. То есть если нужно выделить какой-то участок, берем и выделяем. То же самое горизонтальный диапазон. Нужно выделить какой-то участок, либо область, откуда цена может отбиться. Нажимаем кнопку 2. То, что мы настроили либо вот сюда и выделяем контра и удаляем все дальше смотрите по поводу раз уж мы о диапазонах поговорили прямоугольник то же самое что и горизонтальный диапазон только ну, либо, либо вертикальный как смотря как вы проведете только если вот эта вещь уходит в бесконечность то прямоугольник вы можете выделять все что вам нужно по поводу овала мы им не пользуемся вот, опять же таки можно строить как непосредственно ребро, да, то есть цвет, так и цвет фона можно строить. Ну и также с прозрачностью. Дальше. Треугольник. В принципе, вещь достаточно интересная, кому она нужна. То есть, если остались еще те трейдеры, которые верят в графический анализ, свечной анализ, треугольник рисовать будет очень удобно в атасе. Он прям для этого и создан. Так, что у нас еще есть? Любимый наш Fibonacci с конца импульса в начало. 50%, 70% агрессивного участника рынка. Ну и непосредственно цели 138, 161. Ну, вещь удобная. Опять же таки, по Fibonacci рекомендую использовать именно с конца импульса в начало. Тогда сможете понять, где позицию стоит прикрывать. Так, в принципе Fibonacci есть. А, рулетка. Кнопка F9. Либо вы можете нажать вот так, и увидеть 156 тиков, да, то есть вы увидите, во-первых, количество баров, что прошло, время, цену, да, изменение цены и непосредственно тики. На самом деле вещь, не знаю, можно ее не использовать, достаточно нажать среднюю кнопку мыши колесика и вот так провести, видим то же самое, да, то есть смотрим, прошло 62 бара, прошел 1 час 42 минуты 57 секунд, Цена изменилась на доллар 41 и прошло 141 тик. То есть вот эта вещь, она зачастую, предположим, мы хотим зайти вот отсюда. Мы выставляем вот сюда лимитный ордер и нам нужно понять, куда выставить стоп. Вместо того, чтобы считать вот здесь, мы спокойно, ну, допустим, вот у нас 30 тиков и мы вот сюда выставляем стоп. Рулетка вещь очень удобная. <coughs> Теперь по поводу значков. Текст, надпись, разница. Это у нас, дайте нет, все-таки покрасивее, чтобы было понятно. Это у нас текст. А это у нас надпись. В чем разница? Надпись, как вы видите, у нас двигается. Текст у нас берет э, информацию там, где он на графике был залиплен. Если вы двигаете, то текст у нас съезжает. Надпись же берет информацию там, где она на мониторе находится. И никогда не сдвигается, если вы ее сами не двигаете. Кто в компьютерной игрушки играет, будет в принципе легко. Shift W, Shift Test, Shift A, Shift D. То есть что это значит, да? То есть стрелка вот эта в принципе ей можно показать откуда заходить а, а, предположим вы делаете симуляцию торговли то есть показали по какому бару зашли показали по какой цене зашли вот. допустим сделали здесь реверс поставили вот такую стрелку вот. либо на, наоборот да, то есть ставите где нужно просто заходить чтобы не забыть что отсюда нужно зайти также у нас есть другие графические элементы ромб точка и квадрат. То есть, в принципе, можете использовать все, что угодно. Опять же таки, вы можете, как стандартные клавиши, да, Windows а, удалить выделенное, удалить все, выделить все, скопировать все, скопировать выделенное, вставить и Ctrl-Z отменить. Я рекомендую все эти клавиши после просмотра этого видео изучить, чтобы работать было намного быстрее. Ибо эти клавиши, клавиши вы нажимаете постоянно, и как показывают замеры, примерно на 70% ваша работа ускоряется. То есть для сравнения нужно поставить горизонтальную линию. Можно сделать вот сюда, горизонтальную линию, нажать, ибо, и все. Поэтому горизонтальные ой, эти, горячие клавиши нужно изучить. Что у нас еще есть? Непосредственно торговая панель. Сейчас мы ее изучим. Также у нас есть перекрестие мышки. Но в принципе лучше оставлять вот такое перекрестие. Так, здесь у нас шаблоны. Но это в принципе стандартно. Непосредственно торговая панель. Купить по рынку, продать по рынку. Купить по АСКу, купить по бедам. То есть если купить по АСКу, вы зайдете сразу же по худшей цене на один тик разница между баймаркетом если в это время цена двинется на 10 тиков да, то вы купите на 10 тиков хуже вот байбит выставит победу то есть допустим цена ну, вот цена у нас 73 92 выставляете лимит то есть байбит по факту тот же лимитный ордер э, в покупку и пока цена тик вниз не сделает вы в рынок не зайдете то же самое sell ask, sell салбит Отменить все ордера по бедам, по аскам, отменить все, сделать реверс, ну и close. А, лучше всего да, то есть нажимать кнопку close и просто закрывать все ордера, по той просто причине, что они как-нибудь как запутали, как-нибудь нажали, не туда нажали, и в принципе про позицию забыли. Лучше всего даже нажать правой кнопкой, режим редактирования, левой кнопкой сюда нажимаем, делаем скрыть правой кнопкой и все и и ненужных клавиш нет то есть фишка терминала в том что вы можете спокойно сделать клавиши такими какие они вам нужны то есть поменять размер поменять место расположения и это будет очень и очень удобно когда вы в позиции, да, то есть, допустим, вы новичок и у вас напрягает, что вы находитесь в минусе или, допустим, в плюсе. А когда напоминаю, когда именно в позиции вы нажимаете вот сюда PNL, и ваши доллары сначала превращаются в проценты потом в тики, а потом просто информация убирается. То есть, вы не видите ни сколько плюсов там долларов сколько плюсов тиков, вы просто видите ту линию, то есть там, где вы зашли в позицию и все. Тоже, в принципе, достаточно удобная вещь. А, так, по поводу ордеров. Если вы торгуете в проб-компании, либо у вас а, не так много маржи, я рекомендую оставлять day. Да, то есть это что значит? По, во время ночного клининга все ваши ордера будут отменены. Вот, если же вы хотите, вы находитесь в позиции, вам нужно, чтобы у вас стоп-лосс сохранился, выставляете GTC, это значит, что пока вы не отмените, все ордера будут на графиках стоять. <coughs> Защитная стратегия. Вещь с одной стороны полезная, предположим, вы выставили вот так, стоп-лосс и take profit, выставили, допустим, buy-лимитный ордер и все. То есть вам не нужно бояться, что у вас ордер без защиты, либо не нужно бояться, что вы сейчас уйдете и по тейк-профиту не закроется. То есть плюс этой вещи в чем? Вы выставили всего один ордер, ушли, до вашего ордера цена дошла, выставился стоп-лосс, тейк-профит. Если один из ордеров сработает, либо Take Profit, либо Stop Loss, другой отменится. То есть, если ваша сделка закрывается в плюс, значит, Stop Loss, открывается, сделка, stop loss убирается, сделка закрывается. Все, никаких ордеров не висит. А в этом, безусловно, плюс. Минус, да? то есть, минус в чем? Вы выставили ордер, ушли. Произошел, произошло отключение интернета, отключение электричества. На сервере биржи находится только один ваш ордер в покупку никакого стопа нету то есть он ничем не защищен поэтому если вы уйдете да, то есть выключится интернет спустя там три часа он включится вы можете увидеть совсем неприятную ситуацию поэтому лично я бы не рекомендовал использовать защитную стратегию но опять же таки на свое усмотрение здесь есть просто стоп-лосс и тейк профит, стоп-лосс take профит и перевод стоп-лоссов без убыток предположим цена ушла в плюс 5 тиков безубыток переводится в плюс один тик. Также есть непосредственно стоп лосс, take profit, безубыток и трейлинг стоп. есть сначала, допустим, безубыток, и потом, то есть чем больше цена уходит в плюс, тем да, больше выше ваш стоп лосс сопровождает цену. То есть, допустим идет импульс, у вас сразу так стоп лосс идет за ценой, и при откате, при малейшем откате ваша позиция скрывается в принципе Вещь удобная. Опять же таки, автоотмена ордеров реально удобная вещь. Но опять-таки, если у вас, <coughs> вы торгуете, допустим, на VPS, спокойно можно использовать, проблем нет. Но если вы торгуете своего рабочего компьютера, то все-таки стоит подумать, о а не лажанетесь ли вы. И последнее, в принципе, что хочу показать, это торговля с графиком. Как только вы ее нажимаете, допустим, нажмем пробел, у нас вот так появляется, да? Когда э, мышка находится ниже цены, buy limit, левая кнопка мыши, sell stop, правая кнопка мыши, вы ушли вверх цены, sell limit левая, buy stop правая. То есть если вы скальпер, правил кнопку нажали, чик, точнее пробил нажали, Order canceled. Order canceled. и все. То есть вещь очень и очень удобная. То есть при скальпинге, в принципе, помогает. То есть, выставил лимитный ордер, сразу выставили стоп и погнали. Все это что касается графиков. Что у нас еще тут есть? У нас есть с вами... Э -э так, это, это нафиг. В принципе, тут тиковый график мы сейчас, ну, тут особо не увидим. Но это, в первую очередь, для скальперов. Смарт теп это у нас лента принтов вещь крайне удобная, опять-таки для скальперов, но мозг взрывает очень и очень. Ну и плюс ее нужно настраивать. Вот это у нас стакан. Вот, то есть мы видим объем сегодняшнего дня, предыдущего дня, объем контракта. Мы видим распределение, да, то есть как ходила цена. Мы видим э -э, интерес в покупке. Это лимитные покупки, это у нас лимитные продажи. И вот в этих двух, вот в этих двух столбцах мы можем видеть те контракты, которые проходят в момент времени. Ну и плюс отсюда же мы можем торговать, мы можем настроить. Настроек, сами видите, много достаточно. Плюс абсолютно также поддается как столовой коррекции, так и непосредственно режим редактирования. Любую кнопку можно изменить, либо допустим поразить все элементы и будет выглядеть вот так для э, нормальной работы снизу должно гореть серым подключен серым онлайн данные подключены серым последняя версия да то есть здесь правой кнопку нажимаем и можем проверить есть ли обновление по поводу котировок смотрите нажимаем либо вот сюда либо настройки подключения торговли дальше что можно сделать добавить кно э, нажимаем кнопку добавить, если у вас есть реальный счет на ритмике или на CQG, нажимаем добавить, логин и пароль, выбираем сервер и добавляем, если у вас ни того ни другого нету, нажимаем CQG и можно зарегистрировать демо счет. Имя латиницы, фамилия латиницы, e-mail любой произвольный, то есть счет пропишется прямо сюда, то есть счет пропишется и на две недели вы с него можете торговать, в принципе, Счет закончился, любую абракадабру набрали и по новой. Единственное, он не любит э, mail. Да? То есть берите Gmail, Yahoo, там, Яндекс, Rambler, любое безобразие. Так, теперь по домашнему заданию. Что нужно сделать? А. Прочитать начало работы. То есть что, как запустить, куда нажать и то, далее там подобное. Главное окно программы. Здесь есть у вас есть реальный счет, то считайте да, то есть э, про того поставщика котировок, который у вас есть, Ритмик, либо можно использовать как ну, через API, как допустим подключиться к веку либо не за трейдером, демо котировки, да, то есть как зарегистрировать cqg демо либо Ритмик демо, в принципе здесь можете прочитать. Дальше «Дополнительные настройки» обязательно читаем, «Менеджер инструментов» обязательно читаем. Так, «Графики» естественно обязательно читаем, если вы скальп используете «Стакан» читаем, если нет смарт-дом сюда, «Крест» сюда не обращаем внимания, не читаем. Торговый модуль пока смысла нет использовать. То есть, если вы идете обучаться на курс, то вам это не потребуется. То есть, в ближайшие 45 дней торговать вы не будете. Если же вы уже прожженный трейдер, да, то есть вы можете зарабатывать тысячи долларов в день, в неделю, в месяц, то торговый метод, торговый модуль вам уже, в принципе, можно использовать и изучать. Индикаторы не читаем их много и в принципе подробно я на курсе своем расскажу. То есть какие индикаторы имеют смысл использовать, а какие в принципе хлам и только загружает мозг и устраивает внутри греток. Окна программы в принципе можно почитать, можно нет. Ничего интересного здесь нету И часто задаваем вопросы, рекомендую прочитать для, скажем так, саморазвития. На этом у нас ребятки все. Надеюсь было полезно. Всем кто будет смотреть данное видео, рекомендую а, пересмотреть его несколько раз, а, желательно с блокнотом, чтобы полезную важную информацию записать, так, а, так вы научитесь пользоваться программой намного быстрее. Вот в подписях а, к данному видео я оставлю а, необходимые файлы, которые помогут вам быстрее разобраться тем что такое рынок cma с тем что такое торговая аналитическая платформа TAS и как на этом зарабатывать надеюсь искренне что данное видео было полезно и будет здорово если вы порадуете меня э, крутым лайком если у вас будут вопросы вы к этому видео в комментариях пишите вопросы задавайте э, делайте ссылку на меня э, если это социальные сети я в принципе достаточно быстро отвечу вот в принципе на этом все, не забываем про риск менеджмент и до новых встреч. Буду радовать вас и дальше крутыми видосиками. Все, пока-пока.